здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня маленькое видео вот такая вот сетка в круговую есть у меня такое видео уже э, с поворотными рядами эта сетка и сейчас я вяжу маечку именно этой сеточкой. И возникли у меня вопросы при вязании в круговую и нюансы. Поэтому ссылочку на первое видео я оставлю под видео в описании. На вот эту вот сетку поворотными рядами. В этом видео мы вяжем в круговую эту сеточку. Я думаю, видео актуально потому что у нас лето. Само видео на маечку будет обязательно и в размерах. Сейчас мы разбираем этот узор в круговую. Еще прошу прощения за мои вот такие вот ногти смешные. Так выглядят руки блогера, который работает на двух работах. Вот такая вот сейчас ситуация, поэтому мне пришлось эти три ногтя накрасить все остальные у меня еще остался гель вот сходить не успела но время которое я дома нужно использовать для видео вот чтобы не умер канал Итак, девчонки в круговую это сейчас я вам показываю первый ряд но он соответственно внизу точно также вяжется вот точно так же вы после вот этого вот подгибки начинаете первый ряд либо после резинки если вы вяжете вот, я показываю на изделии вы вяжете значит число петель крат на 2 это все здесь петель для симметрии не нужно как в первом поворотных рядах тут все число петель крат на 2 значит первым делом что мы делаем накид 2 петли вместе но ну, вот эти петли мы поворачиваем вот таким вот образом чтобы получился уклон влево накид Две вместе там получится внизу тоже самое что нужно их повернуть 2 вместе накид 2 вместе и так целый круг до конца накид 2 вместе и вяжем целый круг так и в конце ряда смотрите что у нас получается накид Две вместе. Теперь мы снимаем вот этот маркер. Эту петлю переносим сюда. И вяжем эту же петлю. Используем вот здесь у нас нет петли для симметрии. Но мы используем вот эту петлю. Провязали две вместе. Перенесли маркер. И теперь вяжем вот эту же петлю. И следующий накид. Две вместе. Только слева направо. Две вместе. Накид. И это уже пошел второй ряд две вместе накид отсюда можно конечно же повернуть я не знаю мне не будет удобнее не будет удобнее вот так вот две вместе накид две вместе накид и так весь круг до конца ряда в конце так. в конце ряда смотрите что мы делаем накид 2 вместе далее у нас идет накид и теперь мы опять снимаем маркер переносим вот эту петлю провязываем ее лицевой то есть здесь мы 2 вместе не провязываем одеваем маркер и далее вяжем первый ряд как первое все как мы начинали накид 2 вместе накид 2 вместе и да и так далее то есть всего два ряда только мы манипулируем с вот этой вот петлей переносить в первом ряду мы провязываем два раза ее а во втором ряду мы ее просто переносим но не провязываем и тем самым у нас получается вот этот вот прекраснейший узор в круговую напомню что поворотными рядами узор у меня отдельно прошлогоднее видео под видео в описании. Смотрим и вяжем свитерочки, тунички летние, еще есть время. Ну а на сегодня все, с вами была Вика из школы рукоделия, всем пока-пока.